Здравствуйте, дорогие друзья. Легкие понедельники на YouTube-канале Видеоконсультант и YouTube-канале Алла Заднепровская. И со мной основательница Международной интегральной коучинг-школы. Я про себя называю «Матерь коучей» Алла Заднепровская и по совместительству «Серьезная волшебница». Здравствуйте, Алла. Привет. Привет тебе, Игорь. Здравствуйте все, кто нас смотрит, кто нас слушает. Я с неожиданного вопроса решил зайти. Вопрос Давай. для тех людей, кто случайно или э, целенаправленно включил наши легкие понедельники. Какой, какой был бы правильный вопрос задавать себе, самому себе, утром в понедельник? Так, сейчас подумаю. Вы перебираете все варианты, что, что у вас сейчас происходит? Я встраиваюсь в постель понедельника. Ага, да, все, понял. Понимаешь, что же перебирать вопросы, если я не в образе? Все, я вот, да. ответить на этот вопрос действительно важно уложить себя и представить, что я встаю именно в понедельник, да? Что хорошее меня ждет сегодня? замечательно. Вот мой вопрос, он, наверное, такой, что хорошее меня ждет сегодня. Уже облегчающий вопрос, сразу, сразу я облегчающий вопрос. Сразу с легкостью начинаем. Ага. Да, у меня был перед ним вопрос, зачем мне вставать, зачем мне... ну, он слишком... Тяжеловат. Такой, да, он тяжеловат, он, э, он для другого. А вот если мы говорим для того, чтобы действительно настроиться вот на эту, на некую волну вот... Потолковости и легкости. Хороший вопрос. В нем Конечно. уже зашли, что я знаю, что хорошее будет, но вот что конкретно. На что этом, в общем-то, можем и закончить сегодняшнюю программу. Эффект достигнут на второй минуте трансляции. Легкость достигнута. Ну, или давайте посмотрим, что у нас какой-квант на неделе. Какой квант? Для того, чтобы ты мне потом не рассказывал, что я что-то там подбираю, да? Я в эти ваши фокусы не верю, я делаю вот так, видите, там, тасую, перебираю. Полчаса тренировки, и можно любую страничку открыть. Ну, в общем, давайте так сделаем. Раз. Я сама. Вот выбор. Да, да, да. У нас, кстати, такого фанта еще не было. Выбор – это ответственность за корректировку судьбы, говорит Заднепровская. Ответственность за корректировку судьбы. Ну в общем, Серьезные слова. Серьезные. В общем, да, согласись, что это где-то так и есть. Вот. И выбор можно по-другому, с большей легкостью, потому что это было примерно как вопрос, зачем задавать с утра в понедельник. Выбор – это краски у чистого холста жизни. У меня этот вопрос подсознательно все время. Я как весы, для меня вообще сложно делать выборы. Поэтому что же у меня в голове было? И вот вы озвучили, понимаете? Выбор, как вы сказали, коррекция судьбы. А не, не просто коррекция, а ответственность за ответственность. эту коррекцию. Вот, вот, вот, вот, вот, вот. чувствую. Каждый раз. И второй... Да, так. потому что ты так увлекся первым. Да, я, я вообще у улетел сразу. Да, он такой метафоричный, и да. очень интересный, он полегче. Выбор а, – это да. краски у чистого холста жизни. Краски у чистого холста жизни. Да, какую же выбрать, да, красную или зеленую, а может быть синюю. Вот Отлично. таким вот образом мной ощущается выбор, и… Если говорить о наших легких понедельниках, они для того, чтобы не, не только про легкость, но чтобы с легкостью двигаться к тому, что нам важно, к тому, что мы хотим реализовать или воплотить. С легкостью а брать ответственность. Да, да, да. да. Э -э наши выборы, они действительно определяют нашу жизнь. А значит, они напрямую связаны. И с легкостью я утверждаю, что легкость это выбор. И мы каждый Итак. раз, ой, ребятам это показываем, ребятам. ребятам. Вот так мы видео и назовем. Легкость ⁇ это выбор. Легкость ⁇ это выбор, да. И и выбор точно связан с нашими целями. Реализовывать план сегодняшний, да, пункт плана, который у меня сегодня есть, или нет? Да. А может быть, не забить? И не двигаться сегодня, но потом, что меня ждет, любопытно, да, буду ли я себя ругать и солью энергию, или я действительно доверюсь своему выбору и отдохну, а завтра там с удвоенной энергией и большей эффективностью продолжу, вот такие выборы осознанные, когда мы их делаем осознанно, они нас действительно двигают к нашим целям. У меня вопрос, извините. Люди, которые приходят к вам на коучинг или к вам вообще в коучинг, да, как клиенты, как часто запрос выбора звучит? Знаешь, ну я бы сказала, наверное, не очень часто. Как первый, как первый mm -hmm. не очень часто. Больше звучат какие-то такие... Размытые, я бы сказала, запросы. Краски. Размытые. Размытые краски уже, разлитые на холсте, понимаешь? И желание как-то упорядочить их, чтобы там какой-то некий рисунок образовался. Наверное, угу. так больше клиенты приходят. Когда уже есть, они подошли к выбору, то тогда как будто бы ну, чуть полегче. Там уже... Не просто разлитые по холсту, по холсту краски, а узор уже есть, рисунок mm -hmm. есть. Там нужно только его немного ну, дорисовать, скажем. Знаешь, когда такие запросы возникают у клиентов, когда они есть, у клиентов, которые со мной уже в работе, mm -hmm. тогда вот такие запросы появляются. А как первый, вот такое, что мы раньше не работали, и вот первый, у меня, пожалуй, вот сейчас вспомнила два запроса. Причем да. один из них был, был Любовница или жена, Вот, а второй эта страна или другая. Тяжелые вопросы. Такие жизненно, такие прямо тяжеловесные. Да? Вот это, это были запросы, когда вот первый раз мы встретились и сразу вопрос выбора. Uh -huh. А так, конечно же, я с ними встречаюсь, но когда они не первые, когда уже мы с клиентом работаем и вот возникает в том числе и uh -huh. такой вот вопрос. Как мы подойдем сегодня к лайфхаку, то есть э, будем исходить из того, что у человека есть какой-то выбор на уровне сознания, да, созданный выбор между чем-то и чем-то или глубже? Э, я на, лайфхак, наверное, дам такой, когда люди а. выбирают что-то. Не, от, не, не относитесь ко всему так серьезно. Вот звучать mm -hmm. он будет так. Правда… В догонку скажу, что один из инструментов, любимый, любимый вашими учениками, это монетка. Да, да, да. Когда да. сложно что-то решить. Да. И чтобы наши зрители и слушатели понимали, о чем это, что это не так работает, что ты бросил, как монетка сказала, так и есть, все-таки мы ответственны за корректировку. Там по-другому работает. Я утверждаю, что выбор... Он уже есть, у нас есть, мы знаем, чего мы хотим. Нам нужно как-то договориться с логической частью мозга, чтобы он тоже допустил этот выбор и пустил нас дальше. Потому что вместе с этим выбором мы выходим за ту зону, которую принято называть, ну, расширяем зону комфорта или там зону опыта и знаний, а это всегда не так просто, как хотелось бы, и не так легко, как хотелось бы, и там страхи, и сомнения, и всякие разные внутренние критики, которые нам рассказывают, что этого делать не надо. И в этой связи не относитесь ко всему так серьезно. Итак, бросаем монетку, а я утверждаю, что выбор у вас есть, и ориентируемся, ну, назначаем, что есть решка это одно, орел это другое, и ориентируемся на свои эмоции. И если мы, глядя на то, что выпало, радуемся, Значит, делаем это. Если мы огорчаемся, делаем ровно противоположное. Вот. Я, ну, сказал, да. я, я сказал, что любимый инструмент ваших учеников, я просто вспомнил, как мы, да, когда вы рассказали, и мы с таким с радостью, водошельением стали подбрасывать подбрасывать э, монетку, это как раз тоже про выбор, знаете, легкий выбор между инструментами коучинга, да. легче всего выбрать монетку. Не, а ты знаешь, вот э, это очень стыкуется, здорово, что ты вспомнил про эту монетку, потому что когда мы слишком напряжены, и нет, тогда мы точно не в потоковом состоянии, тогда мы точно не в связке с, кто, как там привык называть, с космосом, высшими силами, богом э, чем-то большим что точно есть э, и тогда этот выбор может быть ну, скорректируем и конечно ответственность на нас э, и мы уже никогда не узнаем что было бы если бы было по-другому но возможно это там не тот выбор который вы бы сделали э, если вы бы были расслаблены больше расслаблены и я э, знаешь пришла сейчас в голову такая техника. Интересное. Хотим сделать ну, какой-то выбор. Техника называется 10-10-10. Придумал ее э, Сьюзи Уэлч. Это главный редактор Гарвард э, Бизнес review Так mm -hmm. вот, э, называется правило 10-10-10. Хотим, думаем, купить собаку или нет, например. Mm -hmm. И мы, значит, ну вот... Чтобы ты понимал, как мы купили первую собаку с мужем, мы ехали на вот этот рынок, где у нас животные, как он называется, напомнишь? Или ты не знаешь? Я не собачник. Да? Ну, в общем, не только собаки там. Да, но я понимаю. Животных, но, в общем, мы ехали именно туда. Хотели просто посмотреть. Хотели просто посмотреть. Мы не, не, не знали, хотим ли мы покупать собаку, а посмотреть, потому что сын сильно просил. А, ну, в общем, посмотреть, почувствовать. И ехала женщина, которая продавала собаку, ну, собиралась продавать. И а, мы сидели рядом, она говорит, подержите. И все, и мы подержали, понимаешь, и уехали с ним. Вот так мы его… Понятно, он осуществлялся, этот выбор, этот комочек пушистый, там это сердечко это оно такое хорошенькое. Ну вот, так вот, как применять это правило 10-10-10? Что, я... что будет через 10 минут? Ну, конечно, детячий, детский восторг, потому что это... я его описала сейчас. Что будет через 10 дней? О боже, она начнёт вставать по, -по, -по ночам, там, да? будет скулить, ее нужно выводить. Она, скорее всего, пока щенок будет там везде все писать, что-то грызть, что будет через 10 лет. О боже, а сколько собаки живут, да? Вообще она доживет. И мы уже принимаем решение более осознанно. И я не говорю о том, что мы бы отказались, но мы бы приняли его более взвешенно, и когда встретились вот с этими самыми э, грызет или писит мы бы просто улыбались там, они а не нервничали, да, и это было бы действительно более ответственное и осознанное принятое, принятое решение. Крутая, крутая техника, и опять же, легкая, легкая, забирайте, э, забирайте, друзья, и пользуйтесь. Не могу не спросить, про, опять же, про легкость, да, про легкость выбора, когда какие-то моменты сложные, да, вместо того, чтобы подумать, мы обращаемся за советом, мы обращаемся к картам, мы обращаемся к гороскопам. Это ведь тоже где-то про помощь в выборе или это про уход от выбора? Смотри, относится? сейчас я покажу, там и так, и так, покажу, как различить. Uh -huh. Если мы обратились за советом к экстрасенсу, он сказал, как сделать, и мы сделали, то это уход. Помнишь, uh -huh. выбор – это ответственность за корректировку судьбы. Мы не взяли на себя ответственность. И если пойдет что-то не так, ну, а точно пойдет, не может быть в нашей жизни все так ну да, все так, потому что это опыт, но будет то, что нам не очень понравится, то, конечно же, тогда начнет вспоминаться экстрасенс, он виноват, я так и знал, это шарлатаны, тра-та-та. Хотя ответственность за выбор экстрасенса тоже ж на мне. Mm -hmm. <coughs> ну смотри, ты сказал «картам». Но если ты, ты сказал, что э, мои метафорические карты теперь в вашей семье все полным набором. Вот mm -hmm. как можно... Взять на себя ответственность и все же обратиться за помощью, а не уйти от ответственности. Если ты говоришь себе, я сейчас прошу да, подсказку, ну и, например, спросишь, чего мне не хватает, да, твой вопрос будет, или что мне поможет, да. Или просто открытым, откры, открыто так, без всяких вопросов. Сейчас хочу достать карту, которая связана с моим выбором. И когда ты будешь на нее смотреть, ты будешь ее интерпретировать. Да. И ты не будешь все равно брать на себя ответственность за этот выбор. А тут, в... поддержка. тут больше поддержка. А в гаданиях, а второ? Смотри, если второго четко следовать тому, что сказал, тариф, как карта, как карта выпала, как карта ляжет, так да. ждут, Конечно, все, все это однозначно. Уход, это уход. А если ты относишься к этому с точки зрения такого какого-то расширения своей осознанности, любопытно, я так не думала, например, да, я так не думала. А если вот так посмотреть, а если вот так посмотреть, то есть все же решение за тобой там, то тогда это больше, это как у коуча. Ну вот человек пришел с выбором любовница или жена. Это же любопытный кейс. И ведь там, ну представь, если бы он пошел к гадалке, вам будет лучше с женой, скажет гадалка. А еще если гадалка такая, которой которой ценности верность и которая против разводов. Как-то один коуч говорит, Алла, имейте в виду, я против развода. А я говорю, а зачем мне это иметь в виду? Причем тут это, вы же коуч. Поэтому то, что против чего вы, не должно влиять на выбор клиента. Вот никак. И задача тогда коуча – помочь клиенту осознать, что на самом деле он выбирает? Вряд ли жену или любовницу, он выбирает себя, свою жизнь, дальнейшую. Да? Там, не знаю, реализацию своих ценностей э, и, и все прочее. Конечно, с учетом того, что будет происходить там, с женой, с детьми, с, там, с потенциальными детьми дальше, которые могут быть еще. Конечно, и это задача коуча, чтобы он расширил вот это поле и дал возможность поисследовать. И если второе, да, больше похоже на то, что я говорю, это больше исследовательская такая позиция, где нет ответа четко, что делать. А есть ответ э, какого-то э, «сейчас важно прислушиваться к себе». Вот вы в таком состоянии, что важно прислушиваться к себе. Нет прямой наводки на mm -hmm. решение – это некая информация, которая позволит более осознанно принять решение. Тогда это информация и поддержка. Вы знаете, я все равно с опаской к этому отношусь. Я вспоминаю, как на калейдоскоп клиентов, да, когда я проходил обучение у вас, пришла женщина, которая гадалка нагадала... Э Могу я озвучить? Я помню, я помню этот момент. Да? Можешь, конечно, у них тоже не И, знает. Что, что, что э, они думали с мужем уехать да, в другую страну, но они не уезжали, потому что ну, там страшное предсказание было, да, что случится с близким человеком. Я там вспоминаю мне мурашки. Вот. И это, ну, как это страшно. Это, это лучше не ходить, чем попасть на вот такое. Я тоже не приверженец таких. Даже если человек говорит, например, я номеролокала, вот хочу, я говорю, только не говорите мне, что будет со мной, пожалуйста. У вас будет вот это. Вы можете сказать, как я устроена, какие у меня стратегии. Ну, как правило, я особо не слышу новой информации про себя. Я очень много себя исследую, и это больше, наверное, какое-то подтверждение того, что я знала, нежели какие-то открытия у меня происходят. Вот. Потому, согласна с тобой, если человеку говорят прямую наводку или что не дают прямую наводку, но говорят, я не знаю, как тебе поступить, но с другой стороны, все умрут. Ну, как бы, друзья, это прямая наводка. Мало того, это может быть травматичным опытом, который вообще изменит судьбу, и это засядет как программа, Почему это реализовывать? Потому что это программа, в которую начинаешь верить, и она реализуется. Да, и больше и, не больше имеет... Да, так в зависимости да, от другого. Да, и ты в зависимости от этого. Так, ну раз мы про карты, давайте все-таки, и мы воспользуемся э, картами, коуч, правильными э, картами коучинга. Давай возьмем тупики, тупики. Я думаю, уже да. сегодня, какое там 12 января, уже может быть и у кого-то, и какие-то ситуации в которых они не знают, как поступить. И сейчас посмотрим, что Так, нам... как тупики, Аллеза вот. Да, что мы нажимаем? Нажимаем С6, серединочку такую. А зачем ты живешь? Ну, глубоко, глубоко. Да, вот такой вопрос. Зачем ты живешь? Кстати, этот вопрос помогал и э, выйти из любого тупика. Что бы ни случилось, ответ на вопрос, зачем ты живешь, на него не всегда можно найти быстрый ответ, но он очень быстро отрезвляет и помогает. И однажды я вспоминаю, как на одном из тренингов девушка, уже во время войны, девушка говорит, Алла, мне нужна очень помощь, как раз я отправила всех в практику, и она грытала, и э, уединилась с ней в отдельной комнате, в веб-комнате. И она говорит: э, только что объявили, что мужу, что он едет в горячую точку, он в ЗСУ. Угу. И меня накрыло, я не знаю, что делать. Я просто мне, мне очень плохо сейчас. А уже второй день, и это тренинга, и уже в общем-то, э, ну, скажем. Во второй день тренинга, к концу тренинга люди больше собираются, и тут у нее такое состояние. И я ей задала вопрос, что нужно твоему мужу сейчас от тебя? Ну это другими словами, зачем ты мужу сейчас? Uh -huh. да? И потом я спросила второй вопрос. Ей уже легче стало? Она утерла эти слезы? Так, мужу нужна моя поддержка. Нужен, нужен мой обрих, да, видмены, да, вера в то, что все будет хорошо, и мужу нужна я счастливая, такие ответы были от нее. И да. второй вопрос, который я задала, что нужно от тебя сыну сейчас, у нее маленький сын, да. и все, полечилась и сейчас летает, понимаешь? Вот она, вот она магия, магия сила. Да, да. да и сила. И это очень целебный, целебный, исцеляющий вопрос, вытянет из любой трясины. Забирайте, друзья, себе, находите ответ на этот вопрос для того, чтобы двигаться с легкостью по жизни дальше. И никто не говорит о том, что будет э, без трудностей. Трудности есть, они для нашего роста, для нашего развития, для... Э, для того, чтобы наша душа получила некий опыт. Она для этого сюда и спустилась, за этим опытом. И чтобы его получить, важно проходить через трэши. Так Бог выражает свою любовь в том числе, да, или высшие силы так нас развивают, растят. И при этом ответ на вопрос «Зачем?» будет помогать. Опять же Виктор Франкл с его книгами удивительными, да, о том в смысле, как смысле смысле жизни смысле жизни да и как выжить в, контрац... в контра у меня уже контрац... был да да да вот вот мы вы Это... выиграли. вы больше буквы произнесли не буду повторять, да, да, не понимаем. хочет мой мозг воспроизводить это слово. Я очень много читала накануне войны, книги о войне и об этих тюрьмах, лагерях. И Франкл говорил о том, что выживает не тот, кто сильнее, а выживает тот, кто находит смысл. И, и неважно, какой это смысл, там глубокий он, там духовный, или может быть найти кусок хлеба в этот день, если ты в лагере, да, в котором трудно выжить. Смысл дает возможность жить. Во-первых, это сигнал организму, да, нашему э, существу э, во, на всех отсеках, что я намерен жить. И тогда уже все остальное внутри помогает, помогает это, этой жизни, помогает э, нам найти решение, делать выборы и жить дальше. Так давайте еще раз э, сказать, закрепим да, и соединим с, с нашим выбором э, смысл и выбор. Как, как нам это соединить, чтобы, понять, чтобы определить свой смысл жизни, да, какой выбор нужно делать или сделать? Ну, я так скажу тебе, очень часто, когда люди ищут смысл жизни, они как раз уходят от жизни. <связь> Именно, если они говорят, я давно ищу смысл жизни, я не работаю пять лет, потому что я его не нашел, вот найду и тогда. Смысл жизни в самой жизни. А смыслы, зачем то или иное, да. Зачем мне, не знаю, эти карты было когда-то придумать? Потому что нужно же было заморочиться, найти художника, придумать вопросы, придумать концепт, отдать в печать, заплатить деньги, найти их. Если бы я не знала, зачем мне это, то вряд ли бы я это сделала. Смысл важно искать для того, чтобы он помогал. Смысл задает мотивацию. Движение, то ли к цели, то ли в жизни, то ли чтобы с постели встать. Вот смысл нужен для этого. А выбор, да, смысл дает мотивацию как раз сделать выбор. Вот так они связаны. Так, ну мы сейчас проверим, есть ли смыслы в ваших планах на следующую неделю. Да? Расскажите, все ли они связаны с вашей миссией. Я так тебе скажу. У меня, наверное, нет планов, которые вообще с ней не связаны, в том числе и вот, он прямо туда. На следующей неделе у меня огромное количество того, что задает смысл моей жизни и моей деятельности. Во-первых, это пятый и шестой день сертификации. Вот сегодня и вчера были третий и четвертый. Пятый и шестой день сертификации. Группа большая. И сертификация это четвертый модуль, ты помнишь, ты знаешь, это серьезное обучение. Легким его не просто назвать, потому что важно провести на глазах у других сессию, получить обратную связь, развивающую при этом, не выпасть куда-то в осадок от услышанного, потому что формат обучающий. На следующей неделе, ну вот этой предстоящей, <coughs> вот этой, которая будет, открытые двери нашего сообщества коучей. 18 числа сообщество коучей открывает двери. Мы придумали такой обновленный формат на 23-й год нашей жизни. И тебе действительно повезло, потому что там чек увеличивается, встреч будет больше, а ты уже все купил, понимаешь? Вот оно вовремя, сделанный выбор, видишь, как это важно. Выбор это... сделанный сердцем, Алла да, да, да, да, точно. Это вебинар, бесплатный вебинар о коучинге 19 числа. У меня все вечера заняты, где я буду рассказывать о том, кстати говоря, вместе с... Маркетинг-экспертом э, Стасом Буркиным мы будем говорить о том, как привлекать клиентов, как не только уметь хорошо провести, но и как и э, вовлекать людей в это, и находить клиентов, вести переговоры, да, создавать вот эту вот... Э, движуху для того, чтобы иметь возможность заниматься тем, что любишь. И у меня будет офлайн мероприятие. Я вот счастлива. Безмерно. У меня офлайн мероприятие на следующей неделе. С печеньками? Я в С Барсел... печеньками. Да, наверное, с печеньками. Я же его не организовываю. Меня пригласили как спикера в Янг Бизнес Club Барселоны. Mm. Да, здесь есть сейчас и борт, и Young Business Club, и там, и там я с удовольствием делюсь, и я тоже. Кстати, знаешь, что мы там будем делать? Мы будем там подводить итоги года и намечтывать mm -hmm. будущий. Еще, все еще в январе это можно делать. И, по сути, восточный Новый год еще не начался. Так что подводить итоги можно весь январь. И планировать будущий год можно весь январь. Вот такая вот насыщенная неделя, которая меня просто так вот драйвит. Ну и, конечно, мой любимый коучинг. У меня уже стоит 5 сессий. Вот и у меня будут такие переговоры э, по поводу э, офлайн-тренингов в Украине. Я не знаю, чем они закончатся, э, потому что я пока не знаю, э, отпустит ли меня моя дочь, а с ней я ехать точно в Украину не хочу. Вот у -у -у. такая такая насыщенная неделя у меня, и, кстати, непростые выборы будут, да -да -да. которые мне придется сделать. Слушайте, ну, я завершить хочу, да, вспомнив про то, что мы с сегодня про выбор и про то, как важно, делая выбор, все-таки осознанно к этому подходить. И, и опять же, вход вашим словам про сертификацию, про открытые двери для коучей. Насколько важно людям, которые в каких-то помогающих профессиях или те люди, которым просто обращаются за советом, важно иметь навыки коучинга? Потому что без и... этого же, без этого же, как же без этого же? Да, ковчальное мышление – это разворот фокуса внимания с, со слабых сторон, с проблем на сильные стороны и возможности, в фокусе на цель. И это, конечно же, серьезный переворот в мышлении. И даже если не практикуете, не думаете становиться коучами, практиковать, это очень-очень полезная, полезная технология для жизни, для отношений, для реализации себя, для э, разных сфер своей жизни. Я, я себе скажу, я себе скажу о том, что мне всегда было сложно давать советы, потому что я даю советы уже, когда произношу, я понимаю, что тот и там нюанс, и сам нюанс, да, сомневающийся человеку сложно в этом плане. И коучинг для меня вот, знаете, когда, когда задаешь вопрос и понимаешь, что он человеку помогает, прям, знаете, вот, вырастают крылья, энергия не, не уходит, а добо, добо, добо, наоборот добавляется, поэтому просто так произношу это вслух, подум... а вы подумаете, дорогие друзья. Спасибо вам, Алла, всем хорошей, легкой недели и увидимся через неделю. Да, и знаешь, мне так захотелось сказать, когда-то эту фразу услышала в фильме, в фильме «Правила съема метода Хитча, метод Хитча». Так вот, жизнь измеряется не количеством сделанных вдохов, а количеством счастливых моментов, счастливых мгновений. И пусть этих счастливых, легких мгновений будет больше в вашей жизни. До встречи, дорогие зрители и слушатели. Пока. Пока.